привет всем с новым годом увы сегодня не очень радостная тема youtube жрет комментарии нет он их давно ждет но я еще могу понять когда он ждет комментарии которые показались ему оскорбительными Хотя оставлял бы он их я даже на такие комментарии отвечаю в принципе, меня еще ни одному комментатору не удалось по-настоящему задеть. Ну, хорошо, я понимаю, когда он удаляет комментарии, в которых какое-нибудь грубое слово или что-то, что ему показалось грубым. Ладно. Но на этой неделе он сажал вот этот комментарий. Зачитываю. Поскольку вы буддолог, мне хотелось бы задать вам один вопрос. Знакома ли вам такая фамилия, как Абаев? Что в этом комментарии оскорбительного? Что вообще в нем не так? Мне очень понравился этот комментарий, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Но отвечать на нем придется здесь, в этом ролике. Итак, про Абаева. Я так понимаю, что имеется в виду Николай Абаев, который писал про чань-буддизм и вообще про многие аспекты буддизма. Да, конечно, мне знакома эта фамилия, но, по-моему, я уже где-то это упоминала. Дело в том, что я никогда не обучалась на русском языке. Я сначала училась в латвийском университете, училась на английском и на латышском. Потом я училась в университете Тахоку. И в университете Тахоку я училась уже на японском и тоже немножко на английском. Русскоязычная литература про буддизм, про Японию, про что угодно в мои руки если попадала, то попадала случайно. Поэтому я очень многого э, из того, что знакома именно российским буддологам, просто не читала или читала постольку-поскольку. Абаев мне в руки попадал э, что-то из его книг по чань буддизму» как раз, по-моему, даже у меня в Латвии было. Но вот читала ли я его? Хороший вопрос. Честно говоря, не помню. Или не читала, или читала, но не очень внимательно. Потому что не помню толком, что конкретно он писал. Но я знаю, конечно, что это очень уважаемый буддолог. Я читала статьи с ссылками на него. И ну, это были хорошие статьи. Увы, я просто не могу ничего сказать о нем хорошего, как, впрочем, плохого, потому что я его не читала. Ну, так что вот так, увы, такой ответ. Да, и если я не ответила на ваш вопрос, или если он, вы точно его написали, он был на ютубе, а потом куда-то делся, то имейте в виду, я эти вопросы не стираю, и я стараюсь отвечать на все вопросы. Пожалуйста напишите его еще раз или здесь в комментариях, или в соцсетях. У меня есть внизу ссылка на соцсети. Возможно, там этот комментарий сохранится. Ну, как-нибудь. Я непременно отвечу на эти вопросы. Я стараюсь на все отвечать. Ну что ж, спасибо. Пока-пока.